Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев. И когда Артем снимал для вас видео про апартаменты на Северной, вы, видимо, не поняли, что это действительно интересное и срочное предложение, потому что, в принципе, такого рода апартаментов в центре города нет. Сразу вам скажу, что цена здесь за квадратный метр с уже полностью готовым доверительным управлением, с полностью готовым ремонтом будет 368 тысяч за метр. Для сравнения, соседний парк Горького, там строятся тоже апартаменты, цена от 450, и они еще даже не сдались. Здесь мы даже не можем попасть в наш апартамент, который мы продаем 24 апреля, это минимальный срок, когда мы можем в него зайти, да? И мы сюда приехали для того, чтобы вам показать примерно такой же апарт, как есть у нас, и чтобы вы рассмотрели его к покупке. Это идеальный действительно вариант для тех, кто рассматривает сейчас пассивный доход с точки зрения аренды. Мы находимся в самом центре города, это улица Северная 10. отель «Поль». Внутри он выглядит вот так, то есть здесь происходит куча заселения, мы специально сейчас пришли, время у нас 12.20, то есть многие выселились, освободился один всего лишь номер, который нам сейчас могут показать, идентичный нашему. И мы сейчас его посмотрим, потому что в 2 часа новое заселение. Также здесь у нас расположился ресторан, ресторан называется Фухала. Выглядит он вот так, и то есть мы даже сейчас с вами днем, в среду, можем наблюдать, что здесь есть люди. По расположению, это самый центр города, то есть здесь у нас рядом расположился вокзал, Новогинская улица. Да, ресторан называется Вальгала, здесь у нас нордическая кухня, отличное мясо, свой винный погреб, своя винная комната. То есть на самом деле просто кухня обалденная, для любителей именно вот мяса. Ну, такая вот авторская кухня, также здесь есть спа-центр, действующая детская игровая комната, конференц-зал и бизнес-зал. И все это находится именно вот здесь, в этом отеле. Не нужно из него куда-то выходить. Еще огромный плюс, потому что вы здесь находитесь в самом центре города, то есть везде можно добраться пешком. То есть набережная реки Сочи, отель Звездный, если вдруг вам нужно, все фитнес-центры, Новогинская, Морпорт, все шаговая в шаговой доступности, максимум 15 минут. Парк Ривьера, пляж Ривьера, все это находится прямо вот здесь, ну, грубо говоря, на соседней улице, так это назовем. И сам по себе отель выглядит действительно хорошо, то есть у него приятные места общего пользования и приятный контингент. Но все это не важно, апартамент действительно хорош именно для сдачи. На сегодняшний день, в межсезонье, человек договорился, что ему приносит этот апартамент 50 тысяч в месяц фиксировано. А летом он ему приносит уже в посуточную сдачу, доверительное управление есть, 90-140 тысяч. Но сейчас будет переиндексация стоимости аренды, поэтому она вырастет. И если вы действительно хотите рассмотреть апартаменты под посуточную сдачу, так, чтобы вообще не вникать, то это прям вариант для вас. Во-первых, он стоит дешевле, чем все. У нас здесь самая низкая цена именно на этот апартамент, потому что следующий по цене будет стоить 11600 наш стоит 10 700. И вот мы сейчас с вами его и пойдем и посмотрим. Но цена реально пушка – это 368 тысяч за метр с полным укомплектованным мебелью и техникой апартаментом. Пойдем смотреть. Места общего пользования выполнены вот так. Все аккуратно, красиво сделано, светлые тона и высокие потолки. Сейчас я вам быстренько покажу, как это все выглядит на примере идентичного номера. Его прибирают, потому что сейчас происходит заселение. То есть первый этаж у нас выполнен. Здесь такая кухня установлена, диван, телевизор, кресло, стол. На втором этаже у нас спальное место. Вот так оно выглядит. Ну а под этой частью у нас располагается санузел. Сейчас я вам его тоже покажу здесь вот так это все выглядит и вид из окон открывается вот такой То есть это альтернативный апартамент в свой к сожалению попасть не можем потому что он постоянно остается. вы посмотрели как выглядит апартамент еще раз вам повторюсь, что все это находится в центре города. Погода у нас, конечно, сегодня не очень. Мы бы с вами прогулялись и посмотрели, как это все выглядит. Лучше все это посмотреть вживую. Приехать сюда, пройти ножками и все это поглядеть. Если вам вообще вот никак не понравились апартаменты и вы ищете что-то другое, то я предлагаю вам подписаться на нашу группу ВКонтакте и на наш новостной канал в Телеграме. Также посетить наш сайт repaid.pro. Все ссылочки будут указаны внизу. Господа, присмотритесь к апарту. Мы его реально очень много показываем и он в ближайшее время уйдет. Предложение реально стоящие. Подумайте как следует.